есть ли депозит в криптомире? Proof of Stake – это алгоритм консенсуса для некоторых цифровых валют. Вид блокчейна, в котором создают блоки не майнеры с видеокартами, а держатели монет. Обычно поддержание сети и генерацию блоков доверяют пользователям, у которых очень много монет соответствующей сети. То есть стейкинг – это процесс, в котором инвестор держит свой криптовалютный актив в течение определенного периода в своем криптокошельке, чтобы получить вознаграждение в виде токенов. Стейкинг и можно назвать депозитом в криптомире. Кроме стейкинга, заложенного в сам блокчейн, бывает стейкинг внутри разных криптопроектов, когда пользователю предлагают заморозить его крипту под определенный процент. Чтобы начать заниматься стейкингом, нужно иметь свободные средства для покупки монет и возможность на длительное время заморозить их на специальном депозитном смарт-контракте или в соответствующей стейкинг-программе. Это словарик блокчейника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют простыми словами смотрите в наших плейлистах. Всем пока-пока.